Всем хай, всем привет, с вами Дэнни, Дэнни Монтс, в общем-то, собрал такую сборочку, прикольную, скажу сразу, солью ее через пару дней, после того, как наберется 120 лайков, вы тогда соточку очень быстро набрали, поэтому давайте 120, и выйдет видос с обзором. А в данном видосе будет тест на коптах в общем то также сделал как всегда две версии вот сейчас вы наблюдаете для средних компов по меркам сампа ну и для слабых 200 мегабайт также в коптах вы ее увидите я сделаю там-коды все посмотрите но перед обзором Хочу напомнить, что я играю на Сампорпе. В основном на Легасе. Ну и в принципе на всех серверах действует мой промокод. Хэштег Дэни. Води и получай всякие плюшечки. Получая деньги, коины, купоны на машину, на тюнинг и все тому подобное. В общем-то. Подробнее можете посмотреть в описании. Также, если вам надоело геймить на Evolve, Можете перенести аккаунт с Эволю на Сампорпе. Также ссылка будет в описании. С постом к Александру Володыку можно обратиться. И он вам сделает перенос с Эволю на Сампорпе. И в принципе я, наверное все сказал. Смотрим копты. Я с вами прощаюсь. Сегодняшний данимод. Все. Гудбай. Смотрим копты. Тестинг. Всем пока. У меня давайте папикут. Мне на биту вперед. Ура, возьми его на биту, пожалуйста. Он а, не смог. После костювой. А, эти не говорю, я же дом продал за 5 миллионов. Зачем? Ну, просто 5 миллионов. Где ты живешь? У, -у, -у, у стона около заправки прям дом. Ты Нормально. Да блять, сука, своровали, епта. Чему? А ты за какую банду-то? Почему тебя ни разу не увидел? Ну, сейчас, наверное, увижу. меня Никита все у. ну тут понял. хе <смех> оправдывать. Миллион баксов. Бля, такие деточки тебе красивые дал. Я-то не выключил кусы. Ну. слабый ты. О, Ты нет отхилишь, сейчас смысла тебе бежать Ты быстрее умрешь просто А, ну так-то конечно Давай я тебя с любой нормальной прицелюсь И все Кто это тут едет? Опа, с Бубиком разменялись чисто А я кого-то оттуда бил, друг Ой. Мне просто тушит, как тушит И меня еще скинул Это я Красивенько друг. так ну да, сейчас красиво было. А все, кинды-то уже подошли, ты их и ждал, да, теперь я пойду побег, блядь. Уничтожаем да Оп! Пошёл, не боже. вышло не вышло, у тебя капка. раз проиграли. Ничего не понял. Так, живем. Где еще вроде? Я ничего не понимаю когда минутно я походу сдох ну да откуда он меня был уй да блять убежал а он судьи дурень ебаный одного есть Че? где мой тиммейт это ну хотя бы застаньте там его не знаю да магу дать чтобы я добил ну что это за дело Ой, ой ой у меня драка убил добил а все они кончились блядь. ну и ждем минутные на якоды наркотиков да почему почему мне пизды дают да побежим на робер аккуратненько он пока фокусе тут Хотя бы так вот добить его чисто. Зачем он тут сидит, орабит чуть-чуть? Блять, такая терапия обычно. Блять, блять, еще нет хилины пизда мне. Друг, друг, друг. Тебя сбили? Все, давай, откасаешься. А тут еще чего? Блять. Пока она. Ну, типа, приезжают там миллионы стаков, и я один. Это меня за секунду как бы снова Рабберов надо на кулак брать, я считаю На кулак раббера, на кулак раббера, на кулак раббера На кулак раббера? А у меня его спиздили Пидорас О, кого то и Ой, опять мне все тычки залетают Ой, как нравится, Сейчас когда я ждать 30 секунд выше сдохнуть, блядь А, меня уже снесли, блядь, ну все. Вот дырочку заходим и умираем. Вот так вот перекатки. Да блядь. Я руина ебаная. Я руина ебана. Я руина. Вот так вот и меня сносят за секунду. Да блядь ну... На мужике! В спину зайду. Да блять, ебаные коробки, я уже здесь хп с ними. Блядь. Ладно. Это как же я файл, опиздел! Одну хп. Сейчас от голода сдохну, нахуй, по-любому. Может похитить. Бля, охуйняйте. Ладно. Оу! Вот так, вот наверное дамчик что-то зафастил, -за -за -за -за -за почему. Ч он На раунд? Друголек, я тут людей добиваю вообще-то. Вот так вот. Такой вот э, скромный дабл фраг выиграли. Я какое-то место даже занял. Я занял третье место 4 на 4, но это именно в квадрате. Мне очень понравилось. Давайте убьем этого Пиджейса. Вот его уже кто-то за меня убил. Давайте Ритубум добьем. До вот этого добьем. В принципе, все. Всем пока. I'm on these ramps, never be